Это угловой номер однокомнатный, полноценный, больше 60 квадратных метров. И покажу еще один классический стандарт. Интересное самое то, что... Вот виды. Просто виды из окна. Посмотрите на эти виды, дорогие друзья. Вот такой номер сейчас стоит порядка 25 тысяч рублей в сутки. Я его бронировал заранее. Если вам мало, вы можете взять еще один номер вот так вот под объединение. Хороший, классный номер. Естественно, светильнички там тут. То же самое телевизор, то же самое холодильничек. Так, ребята, огромный привет. Находимся на Красной Поляне. Отель Панорама Бай Меркури, Он за моей спиной. Сегодня я вам покажу два э, образца номеров панорама э, в отеле Panorama by Mercury это прогулочная смотровая площадка эти два номера, да не суть важно в принципе, я всегда останавливаюсь на четвертом этаже вот тут, э, это угловой номер однокомнатный, полноценный больше 60 квадратных метров и покажу еще один классический стандарт стандартный номер, э, в котором тоже как бы недорогая цена и идеально, идеальное соотношение цена-качество. Цена одного номера это на данный момент, буду говорить по нынешним деньгам, это от 17 тысяч рублей. Если мы говорим о люксовом номере, в котором остановился я больше 60 квадратных метров, то там сейчас цена номера это минимум 25 тысяч рублей в сутки. Вот такие вот виды у нас, дорогие друзья, классные горы. Сегодня у нас горы, конечно же, немножечко в, дучках, в дымках на улице порядка температура где-то 0. Видите, у нас здесь ничего не тает, но ну не надо. Идти. И изморость такой вот небольшой. И не йог вот покрывает у нас травку. Ну, вообще, на самом деле, обалденно, прям классно. Мне прям нравится. Потому что плюс, вот даже. Не нужен. Здесь, когда минусовая температура, намного приятнее, честно вам хочу сказать. И даже да. когда здесь вокруг везде снег лежит, это незабываемое ощущение. Приезжайте, отдыхайте. Высота 960, Красная Поляна. Это место называется... Высота 960, а если быть конкретнее, отель Панорама by Mercury. Бывшая горки Панорама. Ну и все, дорогие друзья, идем, покажу вам, как выглядят два номера. Один стандарт, второй люкс в этом отеле. Мало ли, вдруг вы там хотите остановиться. Каждый год стараемся отдыхать именно в этом номере. Номер 1418. Четвертый этаж. Вот так выглядят коридоры номера образные туда и сюда и там по кругу ну и заходим давайте в номер этот номер у нас если по квадратуре порядка 60 с лишним квадратных метров и я вам покажу номер в панораме Бай mercury это мы находимся панорама Бай mercury вот этот мой самый любимый номер сейчас объясню и расскажу почему этот номер мой Самый любимый. И мы останавливаемся только в нем. Во-первых, он является видите, полноценным двухкомнатным, его можно назвать, или полноценным одноместным э, однокомнатным номером. Ну, давайте с прихожей начнем. Начинаем с прихожей. Естественно, здесь система карточная. Чик -чик -чик. Чтобы попасть, тоже прикладываешь карту. Столик. Был небольшой комплимент от панорама. Красная поляна бай меркури Ну, в общем, комплимент уже выпили. Остался только мартини. Так, естественно, шкафы. Ну, тут гладильная всякая такая. Видите, да? Утюжок. Все как положено. Отель у нас четырехзвездочный. Сейфик. Без этого никуда. Щеточка. И вот, видите, дополнительное спальное место. Это удовольствие у нас раскладывается. Это диванчик, который у нас раскладывается, складывается. Алиса, привет. Я тут? Я очень рад тебя слышать. Я тоже вас рада слышать. Ну, такая Алиса. Здорово. Там все прекрасно, Алиса. Живи хорошо. И не бухти. Потому что все девушки рано или поздно бухтят. Ладно, смотрим все, дорогие друзья. Видите, ну, в принципе, диванчики, столик круглый, посидеть при входе, вешалочка. Алиса, которая ведь интересуется, как дела, ну и телевизор. Проходим далее. Здесь у нас сразу же тоже мы видим следующее помещение. Здесь вот я непосредственно и обитаю. Вот эта кровать вообще, короче, зачетная, классная, хорошо спать. Но самое интересное в этом номере, конечно же, это вот телефончик, но ну, не телефончик интересное, Интересное самое то, что... Вот виды, просто виды из окна. Посмотрите на эти виды, дорогие друзья. Ох, вон они там фотосессии выстраивают. Человеки, машины паркуются, лужайка прогулочная классная, банька 4 стихии, очень рекомендую. И, конечно же, прекрасные горы. Горы, красивые, чистейшее небо. Здесь и баньки вам, дорогие друзья. Тут просто есть все, правда. Все очень классно, все зачетно. И причем из этого номера он получается угловой в обе стороны. Давайте откроем другую сторону. Открываем. Мы видим вот такой вот вид. Мы видим вот такой вот вид. И тоже такие же горы. Видите, ничуть не хуже. Горы, горы, горы, горы, горы, горы, горы, горы, горы, горы, Я вот здесь 3 или 4 года назад, вот тут снег, я пиво охлаждал, если честно. Холодильника мне было мало, а я сюда пивасик выставлял. Вот такие вот виды. Ну, в принципе, вот она, панорама бай Меркури. Здесь у нас столик еще один дополнительный, здесь же. Очень горячие батареи, очень жарко в номере, я их просто перекрывал. И, конечно, тут тумбочки, по тумбочкам все понятно. Ну и классика жанра, кофемашина, видите, да, чайничек, чай, который мы уже выпили, и холодильничек. Здесь был бар, я его полностью выпил. От бара ничего не осталось. Здесь опять по новой шкафы. Без шкафов у нас тут ну, никак. И, конечно же, сан, сан узел. Этот номер более 60 квадратных метров. Здесь у нас не душевое место, а ванна Я думаю, что это даже хорошо ванная, потому что кому-то нравится ванная, кому-то нравится душевая. Ванну набрать, в ванне полежать. Тоже весьма неплохо. Ну и, конечно, прекрасная раковина. Ну и вот это все. Без этого никуда. Все рабочее, все хорошее. Я вам хочу сказать, после того, как сюда э, была раньше горка Панорама, а они взяли, перекупили, стал Бай Mercury Панорама Бай меркури Я считаю, что стало даже лучше. Даже лучше, чем было. Вот такой номер сейчас стоит порядка 25 тысяч рублей в сутки. Я его бронировал заранее. Раньше. Раньше за два-три месяца, короче, я его бронировал, потому что знал, что перед Новым Годом это все удовольствие будет востребовано. Ну ура! Еще раз проходим по такому номеру. Рекомендую здесь останавливаться. Это угловые номера. Классные. Считаются, по-моему, это люксы, не президентские люксы, но все же. Ну и следующий номер, дорогие друзья. По этому номеру все понятно. Если вам мало, вы можете взять... Еще один номер вот так вот под объединение. Здесь у нас получается порядка 30 квадратных метров номер. Я не заходил вот отсюда через дверь. Да И я взял, зашел просто... Мы еще объединили еще один номер. Нам было мало. Видите, вот такое вот соединение. Я просто сказал, откройте нам его и все. И вот у нас вместо вот такого вот номера раз, комнатки той 2 вот у нас счет третья комната. Получился трехкомнатный э, номер. Так, ну давайте. А, обзор 60 квадратного номера, грубо говоря, там 60 с лишним там на самом деле больше. Я уже совершил теперь. Обыкновенный стандартный номер без балкончика в отеле Байм. Естественно, вот эта вот система ключика панорамная. Пиум. санузел. Так, чем отличается этот санузел от нашего санузла? Ну, в принципе, ничем то же самое. В принципе, душевая, речка рельномыльная, все как положено. Все, чики, красиво, все упаковано. В принципе, хороший санузел. Зеркальце то же самое, как и там. Так, присоединяйтесь к Allcore 10% наверное, на каждое пребывание. Интересно, чем мы этим не пользуемся. И, конечно же, вот видите, полноценная кровать 1, кровать 2. То есть, вот такой вот номер сейчас стоит порядка 17 тысяч рублей. Бронировал я его тоже заранее. Вышел он мне за 2 месяца заранее бронировать, вышел он мне порядка 13. Но сейчас он стоит 17. 17 с копеечкой. Тут батарейка поменьше. Ну, в принципе... Хороший, классный номер. Естественно, светильнички там тут, то же самое телевизор, то же самое холодильничек. Интересно, что-нибудь там осталось? Нет, мы все съели. У нас здесь был жирный гусь. Серьезно, правда. Гусь был такой, нам привезли. что не А, он загорелся. Ну, естественно, тут чайничек, все как положено. Все само собой разумеется. Телевизор. Вот этот фигня, я так ни разу не понял, для чего туда садиться или вещи сушить. И конца поняла. Короче, хороший, классный номер. Можно, смотрите, два человека здесь спать, два человека спать здесь. Полноценный, никаких делов, как бы лишних тут излишнест, э, изобилия. Но, в принципе, все его и прекрасно. опять же, тот же самый вид. Ладно, фотосессию устроил, красавчик-мужчина стоит там фотографирует, видите, да, Иван? Вот, если что, он не женат. Вячеслав, вас зовут, дорогие друзья. Ну Ладно, давайте-ка закрываем. Четыре стихии напротив банька. Знаете, помните, как говорится, рекомендую побывать. Вот такие вот, в принципе, две классификации номеров. Стандартные, да. Естественно, здесь шкафы. Две стандартные классификации номеров. Бай, панорама, бай, Mercury, дорогие друзья, если есть желание, останавливайтесь, классный отель, мне больше всего нравится спа, мне здесь нравится шведская линия, утренняя, в общем, мне здесь все нравится. И не забывайте, что вот есть вот такая система, когда вы можете соединять два номера, интересно, если я вот так вот закрою, да, я останусь вот тут просто между дверями, толстый, короче, не помещаюсь, худеть надо. Так, ладно, закрываем и будем закругляться, все-таки, как говорится, пора и честь знать, отдых отдыхом, пора ехать. <смех> вот это панорама, вот видите, панорама Wellness Spa. В этот раз я, конечно же, обзор не снимал, всего отеля ранее я, конечно, снимал. Лифты отисы, Отели уже порядка 12-13 лет, Все ну, вся эта инфраструктура строилась перед Олимпиадой, но я считаю, что еще все достаточно в достаточно хорошем состоянии. Пойдемте. Естественно, справа у нас оборудование, скипасы всякие, непосредственно, да, для катания, для хранения лыж. И вот он у нас холл, спа, панорама. Одна из самых неплохих панорамок в городе Сочи. Вон они, чувачки сидят в ладыре. Че, где вот этот у нас ресепшн? Ну, в принципе, в, принципе, в панораме все хорошо, но надо ехать домой, потому что дома всегда лучше.